Необходимое количество Не только руды, кстати говоря Но еще и деревьев, черт возьми Прям по голове прилетело, видишь, ты что-то что бушуешь Смотрю сильно Йоу, всем добра Ура, игра приветствует вас, друзья С вами вновь Олег, он же Scratch, Продолжает играть в Вальхейм, конечно же И в данном выпуске постараюсь Открыть интересную, очень Тему, как добыть руду вообще без кирки Да, ты не знал, что так можно? А я тебе сейчас продемонстрирую Пожалуйста, запасайся чаечком, печеньками или чем-то там привык запасаться Ну и ставь, пожалуйста, лайкосик под данный видосик Мне очень нужна, важна твоя поддержка Ну а взамен за твои лайки, братишка Скрэч, как всегда, будет радовать тебя годными крутыми видосами По самым современным видеоиграм, такими как Вальхейм uh, Ну что ж, приятного просмотра, а мы начинаем! Пойдем сюда кое-что покажу, Пойдем, пойдем. Пойдем, не стесняйся. Смотри. Ты видел? Кабаны. Ха-ха, кабаны, смотри, есть кабаны у меня в загоне. Ты не знал, да, что я разложу кабанов? Конечно же, я развожу этих парней уже давным-давно, они очень хорошо себя чувствуют здесь в моем загончике. Если же ты также хочешь разводить кабанов, то, пожалуйста, специально для тебя у меня уже есть на канале видосик, как правильно приручить и вырастить э, кабана. Переходи, пожалуйста, в плейлист, там ты найдешь много интересного годного контентика, и твой скилл выживальщика поднимется до небывалых высот. А для того, чтобы добыть руду без кирки, нам потребуется. Всего лишь немного. Посоветую тебе сразу же попробуй, потренируйся, поуворачивайся, поуклоняйся. Если не знал, что такое уклонение, то зажав правую кнопку мыши и нажав на пробельчик с зажатой клавишей в сторону, или же вперед, или же взад, то ты спокойненько можешь делать перекатики. Тем самым ты парируешь какие-либо. Удары, точнее от них уклоняешься И по тебе не будет проходить а, урон Да, потренируйся, самое главное, чтобы ты умел уклоняться так Чтобы по тебе никогда не проходил ни один удар Вот так вот легко и просто у нас здесь делают перекатики Просто на их, на их ребят, использование потребуется немножечко выносливости А я думаю, с этим проблем точно не будет Даже если ты не убил ни одного босса в игре А тебе уже очень хочется перейти а, хотя бы в бронзовый век то, конечно же, можно использовать этот лайфхак смело. Возьми с собой какой-нибудь обычной еды, пусть это будет приготовленное мясо, пусть это будет какой-нибудь морковный суп или же королевский джем. Но вместо этих двух можно использовать гораздо более простые ингредиенты, например, такие как жареные хвосты Никса. И здесь вот в третьем слоте можно либо мед использовать да, для быстрой регенерации здоровья, ну, либо еще какие-нибудь ягоды или грибочки. Я думаю, это будет не критично. Самое главное, что тебе нужно это же научиться, конечно же, перекатываться. Но прежде чем идти за рудой, советую, конечно же, Отдохнуть немножечко, да И набраться сил и энергии Если, конечно же, у тебя есть где отдыхать, дорогой мой зритель Если же нет такой возможности, то не беда Просто-напросто Просто-напросто выбегай, как есть Как говорится, в одних лохмотьях тоже подойдет По броньке хочу сказать, что бронька тут вообще, в принципе, не нужна Если вдруг ты научишь уворачиваться а, как а, бог. Ну что ж, выходим в черный лес и смотрим, где у нас есть залежи медной а, руды. Я тут немножечко кое-где кое -где наваял. Вот тут, например, у меня есть залежа. Одна жилка, вот сейчас мы туда и а, направимся Медную руду стоит искать в черном лесу Медная руда у нас немножечко а, блестит Да, если побли подойти поближе Вот, ребят, даже издалека видно, что медь у нас всегда немножечко а, блестит Тут у нас, похоже, жилка уже добытая мной немножечко, да Я тут уже ковырялся а, понемножку, по-чуть И давайте, ребятки, сейчас я продемонстрирую, как нужно добывать медь а, Практически голыми руками, не затрачивая на всю эту на канитель никаких а, ресурсов. Ну, разве что, кроме выносливости. Так, ну, для чего, ребят, нам нужна выносливость? И для чего я так долго все про нее рассусоливаю вот, с самого начала видоса? Выносливость, ребят, потребуется для того, чтобы, конечно же, уклоняться, делать а, перекатики. Самое важное условие это найти в лесу тролля. Черт возьми, да, ты зритель не ослышался. Для добычи руды нам потребуется а, тролль. А ты думал вообще что никакой физической силы не потребуется? Нет, нет, нет. У нас все по чесночку. Для этого, ребят, момента мы ищем сейчас тролля. Ну что ж блуждал, значит, тут я по лесу да и нашел тролля Витьку, который сейчас поможет нам добывать ресурсы, да. А, мы просто, ребятки, будем добывать Вот эту, а, вот эту руду Без использования кирки, да Вот таким вот образом Витька будет нам помогать Сейчас, давай, Витек, вот тут надо ударить Давай, родной, давай, отлично, хорошо работает Витек. сразу видно, разряд у него По добыче всего этого дела а, Имеется, вот тут ведь еще ударил Тут хорошие залежи, ах ты молодец Какой, а Нам нужно закончить до наступления темноты. Начальник сказал, если мы не закончим, то тогда ä, он с нас выщет. Ой-ой-ой, пропустил, кажется, я удар. Пропустил, ребятки, удар. Я жестко, конечно, Витька наш лупит. Лучше всего, ребятки, для вот этой вот задачи приводить сюда тролля... Труля-тролля, хотя, труля-ля, хотел сказать. А, лучше всего, ребят, для решения вот этой вот задачи сюда привести тролля а, второго уровня... Но его очень сложно а, найти Поэтому для этих целей сгодится самый обычный тролль а, с палочкой Можно использовать тролля также и без палочки Но у него урон разовый гораздо меньше, чем вот у этого парня Он добывать просто будет, ковырять эту жилу гораздо а, дольше Но мы, в принципе, особо никуда не торопимся нам, нам просто нужно грамотно перекатываться, да При, ребят, таком вот типе добычи руды а, Вы не только добудете себе руды, а еще и прокачаете свой скилл, да и будете в битвах, да, с большими боссами выглядеть потом более а, уверенными. Поэтому используйте, ребятки, на здоровье тролля Витьку, который поможет вам добыть необходимое количество не только руды, кстати говоря, но еще и деревьев. Черт возьми, прям по голове прилетело. видишь ты что-то что бушуешь, смотрю, сильно. Поаккуратнее, мне аж по голове чуть не прилетело. Мы добыли уже 15 кусков, да, лишние, конечно же, выбрасываем, да, камушек нам не нужен. Блин, я тут вообще разошелся, смотрю. Очень злобный он сегодня. Похоже, его не кормили. Похоже, тебя, тебя сегодня ничего не кормили, что ли, а? Что, что, на обед-то было? Ничего, да, Витька сегодня не покормили, поэтому такой злой. Ну, ничего, я думаю, сейчас мы добудем тут немножечко и пойдем обратно к себе на базу. Ну что ж, друзья, вот такой вот нехитрый способ, да, как можно добыть руду, а, совершенно не используя при этом а, кирку. То есть кирка нам здесь, ребят, вообще не нужна, мы просто бегаем вот таким вот образом и собираем а, ресурсики. Ну а Витька мы, конечно же, поблагодарим. Витек, спасибо тебе большое, друган! Uh, услужил так услужил, мы к тебе вернемся непременно uh, в следующий uh, раз. Я думаю, что существуют еще какие-то способы добычи Руды без кирки О которых я, может быть, даже и не знаю Если же, зритель, ты в курсе Каким еще способом можно добывать Руду без использования Кирки То, пожалуйста, напиши мне об этом в комментариях Мне будет очень важной и полезной Эта информация Тем временем за нами угнался еще один тролль Ну ты извиняй, нам уже, как говорится, сегодня хватит Да, мы уже здоровски добыли здесь, да и в помощи уже а, не нуждаемся. Единственная помощь, которая мне потребуется, это перенести ресурсы по-быстренькому на мою а, базу. Я думаю, что этот тролль мне в этом откажет, поэтому нести ресурсы придется, как всегда, а, мне пробирая сквозь полчища вот этих вот пенькообразных трухлявых чуваков и сквозь полчище вот этих вот злобных кабанов, которые так и норовят откусить, откусить от моей задницы кусок и нападеть мои как говорится, бубенцы на свои острые клыки. Но я, ребятки, не являюсь, конечно же, автором этого лайфхака сам. А, мне подсказали мои, значит, подписчики, да, на одном из стримчанских, что вот таким вот образом, да, вот так и так можно добывать, а, можно добывать а, руду. Я решил сразу же это использовать, да, я решил это сразу же опробовать, и как показала практика, у меня практически а, с первого раза получилось. То есть в этой, ребят, механике нет ничего абсолютно сложного. От ударов тролля а, уворачиваться, на самом деле, очень просто, поэтому не сцикайте, самое главное, подходите и, и вот таким вот образом, да, как братишка Скрэч, а, пользуйтесь, как говорится, на здоровье. Но лучше всего руду, конечно же, добывать скирки, а, но даже, ребят, в этом случае, когда вы будете добывать скирки, вам все равно не удастся избежать проблем а, с теми же самыми, например, монстрами, которые, ребят, будут прибегать на вас, на ваш шум, когда вы будете там бесчинствовать, поэтому, ребятки, в любом случае вам и там, и тут придется бороться и... Грызться буквально за Вашу, как говорится, желаемую руду за ваш а, желаемый а, ресурс. Ну все, ребятки, на, добыли мы немножко меди и несем ее сразу же в наш а, цех переплавки, да, который находится вот а, здесь у нас, да, сгружаем здесь все это дело и у нас все благополучненько переплавляется в слиточки, потом уже, которые мы пустим, естественно, на а, бронзу. Ну что ж, зритель, я надеюсь, лайфхак тебе был очень полезен. Что ты думаешь по этому поводу? Напиши, пожалуйста, свой комментарий. Если же ты считаешь, что, братишка, скрэч чего-то упустил важного, также см смело. Пиши, не стесняйся, да-да-да И, возможно, в процессе я добавлю Дополню информацию и запилю совершенно Новый видосик на эту э, тему зритель если же у тебя есть какие-нибудь крутые темы По поводу Валхейма, на которые стоит снять Видосик, то, пожалуйста, предлагай И, возможно, следующий видосик будет конкретно Уже на твою предложенную э, тему Ну что ж, друзья, играйте только в самые крутые и топовые игры Всем приятного геймплея Еще обязательно увидимся и услышимся Продолжение следует